Сегодня у нас на распаковке сухпаек армии Франции. Так, сейчас мы его откроем быстренько. Лишнюю сторону. Открывается он очень просто. Тянем за штучку за вот этот плястик. И открываем. Так, смотрим, что же нам сюда положили. Здесь у нас мюсли. Мюсли шоколадные. Здесь даже изображено такой шоколад. А вот так дальше это у нас галеты вернее галетное печенье так ничего себе набор салфеток набор салфеточек вот так вот здесь у нас энергетические батончики такой вот шоколадный батончик все сегодня попробуем здесь фруктовый такой вот батончик разогревашечка такая вот ну, как хорошо запечатали здесь И здесь у нас чай кофе посмотрите как запечатано все напоминаю что это сух пай армии франции Здесь у нас суп. Так, здесь у нас клубничный джем. А, здесь у нас еще одна шоколадка такая вот батончик мармеладный. Боже, они такие сладкоежки, я так по полагаю. Тут больше такого вот сладкого, чем такого. и зотоник обычный. Так, разогревалка здесь была уже. Так, это у нас э, сырок плавленый. Так вот тут он выглядит. Консерва рыбная. Э, это у нас паста с креветкой и курицей. А, так, а это у нас мексиканский салат холодный вот такой напоминаю что это меню номер семь если будете заказывать то это меню номер семь будем пробовать коробочку в сторонку попробуем сперва суп у меня уже подготовленный кипяточек такой здесь у нас суп о том что его нужно залить кипяточком либо же в сам кипяток его окунуть почему-то он то не то с ним происходит и подождать две-три минуты помешать хорошо это куриный супик такой вот с такими вот какими-то прибомбасинками Так, пока наш э, супец настаивается его в стороночку, раскроем э, разогревалочку нашу. Ну здесь сухое горючее. В принципе, все то же самое, как в польском сухое. Ну, идентичные они сейчас. Вот такие вот спички. Дело в том, что я не, не увидел здесь, его просто нету здесь никакого, э, никаких приборов. Ни ложек, ни вилок. Здесь нет. Почему? Непонятно. Они все это руками едят, что ли? Здесь вот такие вот спичечки с эфиревой башней. Вот, с аркой. Так, я специально подготовил, чтобы не полить стол фольгу, несколько раз сложенную. Сейчас мы Разогреем, так это у нас холодная, мы пока это в сторонку, мы разогреем вот эту вот пасту с креветками и курицей. Так, делаем соответствующие манипуляции, загинаем края. А вот. вот таким вот образом ложим на фольгу, достаем сухое горючее Так вот тут вот, эту стороночку поджигаем. Так чуть-чуть приоткрою То все. И а его надо разогревать? Ну конечно. Это все надо разогревать. Так, здесь у нас зубочисточки вот такие вот нам положили. Так. Это у нас обеззараживает тель воды. Ну и соответственно пакет для мусора. Вот такой вот. Так, пока у нас тут нагревается, мы еще посмотрим, что у нас здесь. Как вот у нас чай, кофе, капучино выглядит. Мусорник, сахар два штука Сюда. соль, перец тоже по 2 Так, ну и запаху этого сухого горючего <coughs> капец. Так, здесь у нас чаи, вот обычные чаи ничего сверхъестественного здесь у нас какао uh -huh. это у нас кофе сублимированный арабика два штуки вот так а, сейчас еще пока помешаем еще супик наш здесь у нас тоже готовится полным ходом а вот запарим еще вот это вот это мюсли у нас с шоколадом так сейчас мы открываем пробуем вот такой вот у нас холодный салат мексиканский а, так пробуем салат Пришлось нести приборы из прошлого суппая армии Польши. Подсказочка будет выше на экране. Если захотите, посмотрите. Так. Что же это за мексиканский холодный салат? Такой, вижу макарошки какие-то. Написано было мексиканский холодный салат. Но это просто какие-то макароны. Холодные макароны, которые тоже, скорее всего, нужно греть. Давайте сейчас попробуем в холодном состоянии. Помощники здесь уже, возле меня Услышали запах Значит, съедобные Значит, съедобный. Капец, оно кислое Сейчас попробую нагреть еще Так оно с Написано холодный салат Ну, это никакой не салат я просто больше никакого салата здесь не вижу Только вот эти вот Две баночки И вот эта маленький консерва, консерва рыбная И сыр плавленый И все Так а делаем точно паста Делаем вот таким вот образом Цепляем за уголочки Эту штуку Эту мы снимаем Ложим пока на баночку сюда Дальше салфеточек. И здесь у нас сухое горючее еще осталось. Мы сюда уложим дальше греть. Это мы сейчас будем пробовать. Но суп еще пускай у нас постоит. помощники все прибавляется и прибавляется ладно вам тоже перепадет что-нибудь макароны? да здесь Пис... тоже макароны посмотреть здесь тоже макароны здесь а, с креветкой и курицей паста так. ненавижу открывать эти банки Все брызгает потом. Если силу применяешь сильно, вот, и остается на одежде. Так, размешиваем. Мне кажется, надо было... М -м -м. А здесь, кстати, креветочки какие прям аж явные. Вот, креветка а -а -а. очищенная. Здесь кусочки курицы вот такой вот. тут цельная. Да, цельная креветка. Перемешиваем. Мне кажется, надо было еще чуть-чуть подогреть. Я испугался, что пригорит. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие сухпаи вы хотели бы еще на обзоре посмотреть у меня. Я все детально изложу и какие пожелания там к моим обзорам, чтобы вы хотели там не только на обзоре увидеть, ну и чтобы я детальнее все рассказал детальней. Так, это что у нас? Это у нас какая-то морская морские водоросли, что ли, здесь еще вот так вот тут вот. то какая-то морская капуста. Ну пробуем. Перемешал. Может, ты что-то Помешать? А здесь? Ага. Сейчас. Может, ну, он ну, равномерно разогрел? Понятно. Сейчас перемешаю. Никакой это не салат. Что они написали здесь? Это точно меню номер семь? Что я заказывал меню номер семь? С меня взяли деньги, как за меню номер семь. Да, меню номер 7 написано. Но почему-то здесь никакого салата я не вижу. Здесь просто паста с, э, с лососем, мне кажется, здесь. Мексиканский да, холодный салат должен быть. Ну, мексиканский холодный салат. Но он же в моем понятии салат это ж не макароны, правильно? А паштета скумбрия есть, да? Паштет есть. Паштет вот он. Паштет вот он. Боже, как воняет это сухое горючее, какими-то такими химузами у меня голова а начинает сфертом. болеть. Делайте все в хорошо проветриваемых помещениях и обезопасьте себя вот хотя бы вот фольгой чтобы ничего не поджечь если вы дома будете это все делать захотите это все сотворить у себя дома но вообще это все лучше делать на улице на природе вот ни в коем случае это для маленького зрителя я говорю что спички не игрушка в домашних условиях и то что я сейчас делаю это ни в коем случае не повторять Маленькие зрители, тебя не слушают. По правой руке. Здесь тоже маленькие да, зрители. <смех> так, ну еще раз попробую. Здесь я уже размешал а, вот эту вот пасту с креветками и курицей. Mm -hmm. Ребят, ну дичь полная, вообще невкусно, вкусно, мне не вкусно, реально здесь какая-то непонятная кислота как будто бы это все скисло ну, опять у меня вот этот вот вкус какой-то нереально нереального мяса в общем с добавлением кошачьего корма вот они как раз всегда сбегаются на суп по возьми попробуй кстати, корм очень питательный. Это вообще дичь. Лютая дичь. Это фигня полная. О, я уже вымазался Вот это открывание этих консерв. Белой одежда. Нафига я делаю эту белую одежду. Так, попробуем супец. Я думаю, ну тут больше уже трех минут прошло у нас. Так М -м. не распробовал. Суп такой же, как у нас продается в супермаркетах. Ничего необычного. Обычный суп. Как вот ролтон, там, мивина, я не знаю у кого кто где живет у кого какая продукция Как суп приготовления, ну да. обычный суп, да вот это вот типа горячая кружка и все такое ничего сверхъестественного ну как тебе зашло тебе нормально мне так не кисло как тебе не кисло не знаю Ну давай еще я попробую передай пожалуйста я думала там кислятина кислятина но меру слитка ну, ну дело в том, что когда она была холодная, она тут было ну реально кислела. Может быть сейчас она перемешалась что-то там, я не знаю. Ну мясо да, оно как будто бы какое-то не натуральное. А вот. Нет, мне не нравится. Честно, не заходит вообще эта фигня. Вот. Ну такая паста. Так, пробуем вот эти макарохи. Нам с зашло. А ты что скажешь? Как по запаху? Мои коты всегда со мной на обзорах. Ждут свою часть, да? <соружённая> <соружённый> ну так, пробуем. Угу. <соружённая> rolling, я перепутал вот это кислая фигня вау, вообще да вот это кислая капец блин лютая жесть вообще здесь какие-то добавлены просто как кислые помидоры что ли с этими макаронами блин вообще фигня полная В польский был намного лучше сухпай вкуснее я хочу еще добавить по поводу креветок. По поводу mm -hmm. той пасты. Креветки тоже как ненатуральные. Да? Давай, я Ну, они не могут быть вообще не ненатуральные, но... Ну, они как-то, может быть, выдерживаются. Там специально, чтобы они не в чем-то. Я не знаю, как это все происходит. Для консервации продукта, для того, чтобы не было скоропорта такого. Поэтому такое неестественное. да Добавляют. Волок на мясо. Нет, оно просто дубовое. нормальная Креветка нормальная. Настоящая, все хорошо. Здесь что хочу сказать. Ну вообще, блин, капец. Если то еще можно есть, это вообще невозможно. Вот это кислое, да? Да, вообще, капец, Давай, попробуй. попробуй. Берись, за да, вот эту штуку. Не упадет, не бойся. Вот сюда бери. Ну, а вот так берись. возьми, возьми, бери. Ну что, горячая. Так, откроем консерву рыбную попробуем. А, кстати, сейчас возьму. здесь же три вида галетов вроде. Это что такое? Что это такое? Посмотри. Каша какая-то. Так, ну греть мы ничего больше не будем, это нужно в стороночку. Так, так коробочка у нас мусорником служит. Салфеточка, Выпьем. фильтика. Вот Здесь паштета скомбри. Паштетом на то и паштет, чтобы быть однородной массой. Не, ну понятно, что паштет, но почему он именно вот такой вот с какой-то жидкостью непонятной вообще, и такого чисто белого цвета, блин, там же какие-то должны быть, я не знаю, какие-то хотя бы комочки рыбы такой блин, белая вообще. Вам сильно перетерты. Паштет вообще. Он не во-первых, не соленый, пресный вообще. И мне кажется, сюда на нафигачили муки, блин, дофига. Вот такой неестественный цвет. Так, сейчас мы откроем. Я думаю, что не хватает? Не хватает галетов. У нас здесь их три вида. Как здесь нарисовано. Это просто галет. Здесь 4 злака и шоколадный. Как бы десертный. Так. Давайте высохнем просто вот так вот и посмотрим, это обычный вот этот вот галет, Его три штуки есть. здесь у нас шоколадный галет, видно хорошо мне в камеру. Да? и здесь у нас четыре злака, почему-то их два только, две упаковочки. Так, я хочу попробовать сейчас этот галет, намазать этот паштет. И нормально распробовать добавить соли туда. Я никогда не распаковывал в сухпаях соль и перец это все мне казалось не, не нужным, потому что попадались. Пока сухпаи такие, где не требовалось этого. Но здесь же наоборот. Здесь мы применим соль. Кто любит соленое, вам, наверное, вообще, я не знаю, две упаковки надо сыпать туда. Потому что вообще реально вот эта фигня вообще реально пресная. Подоложи вот. то коробку а. Ну да, кислая. Кислая Кислого вообще очень-очень кислая. Так, сюда. Так, размешиваем этот паштет Как много томатной пасты. Когда Не добавишь, то, что... а, да, какие-то вот кислые помидоры, даже я бы сказал бы. Вот. Не знаю, но французам может это заходит нормально. Да, вот с солью она уже приобрело какой-то. Все-таки соль вот при... природный усилитель вкуса. И поэтому здесь уже я чувствую явно выраженная мука, которая вообще здесь, я не знаю, блин. Тут, наверное, вот это и есть мука. И сюда добавили какой-то ароматический. Явно вот попробую у меня на вилке. Вот здесь без ничего. Рыбный порошок, Рыбный из порошок да, из костей по-любому. Вот, потому что, ну, это паштетом сложно назвать. Поэтому, М -м, не явный, знаю. Явный вкус муки. Мука, мука, просто мука и все. Я почему-то от французов ожидал вообще такого вау, а мне пока у меня лидируют поляки. Ну да. Пока по сравнению с этим меню поляки. первые. Ну, почему это у нас галеты 4 злака попробуем их и сыр плавленый сейчас попробуем так его непонятный вкус да Французы что-то не удивили вообще ничем. Наоборот, разочаровали. Сейчас с галетом. Сыр есть можно. Печенье вкусные. Обалденные печенья. Вот мне очень нравится. Ну вот это вот все, что было до. Это вообще ужасно. Я не знаю. Так, в общем, что мы сейчас делаем? Сейчас мы, наверное, переходим к нашим десертам. Сейчас попробуем вот этот изотоник. Микс этот. Здесь написано залить половинкой литрами, то есть пол литра воды на вот этот вот пакетик. В этом стаканчике, я думаю, пол -литра. Да нет здесь. Такой порошок. у нас получилось вот такая вот консистенция <смех> так офигеть на вкус как сироп от кашля разведенный с водой очень сильно напоминает такое тут какой-то сироп от кашля нет пить Фу, не хочу такое так, ну что ж, что у нас здесь осталось? Это у нас кофе. Не знаю, я не хочу, у меня нет желания сейчас э, пробовать это кофе. И чай, я понимаю, что это обычный чай. Оно все, в принципе, одинаковое. Сейчас мы попробуем сладости, вот эти батончики. Попробуем еще шоколадное сейчас печенье. А вот э, отдельно. В общем, печенье все вкусное очень. Четыре злака, вот это вкусное, обычное вот это песочное печенье. Сейчас еще шоколадное попробуем. Единственное, что сейчас я залью. мюсли. Здесь на упаковке э, написано, да, вот этого вот момента надо водой вот это залить. Сейчас я залью прямо сюда в пачку кипятком, а потом это выложу на тарелку, чтобы это все показать. Сейчас мы отрываем это все. Заливаем мы это все кипяточком. Вот. Вот. Покажи, какой сейчас вот. На вид мюсли. Ну, мюсли, мюсли с, с кусочками шоколада, гранулки вот шоколадные вот Можно вот. отдельно попробовать его. А там же ж, вроде молоком надо заливать. Но ну, это здесь показано, что можно как бы в домашних условиях молоком. Ну в полевых какое молоко нафиг. Да, шоколад черненький такой прикольный. Черный шоколад. Вот я попробовал вот этот вот отсюда гранулку, такой крыгляшок. Очень вкусный. Mm -hmm. Даже это не просто, вот я сейчас раскусил, это не чистый шоколад, это вот как вот эти хрустящие кукурузные шарики, облитые шоколадом. Облитые именно. Внутри да, ядро из, да, вот из кукурузной, вот как с кроликом с этим. Так, ну что, давайте зальем. Так, я предварительно залил кипяточком, сейчас мы поставим, немножко поналивал здесь, сейчас поставлю его настаиваться, пока оно набухает здесь, а потом я выложу это все на тарелку и покажу эти мысли. Сейчас мы вот так закроем аккуратненько, чтобы вода не перелилась. Пачечка маленькая какая-то, но я не знаю, в полевых условиях куда они ставят. Это вот если, допустим, да, там в полевых условиях где-то, я не знаю даже, куда этот пакет можно поставить. Не сделали такое удобное дно для того, чтобы ставить. Но если поставить, оно падает. То есть сейчас возьмем, наверное, разогревалку, я не знаю, куда как тут поставить. В общем, пускай оно стоит, пока куда-то обопру сейчас его вот сюда вот на не забывать что оно тут открыто чтоб не дернуть а вот и пускай она настаивается сейчас я поменяю салфеточки здесь возьму кстати пока об обратил внимание вот э что мы сделали мы взяли решили посмотреть э перец то есть соль здесь есть, а разорвали один пакетик, и там не оказалось у нас перца. И здесь такое ощущение, что там пусто все. Ну, какое-то жесткое надувало вас со стороны воздух. Воздух. Запечатанный воздух. Ну да, запечатанный воздух. Сейчас открываем. Сейчас. Ну да. Ничего. Вот. Ничего, запечатанный воздух под названием перец. Черный перец. Черный перец, да. Зачем Черный они? Перец это делают? солдатам Франции не нужен. Ну да, перец не нужен. <laughs> это точно. Так. Шоколадные печеньки сейчас попробуем. Ну нормально по сравнению с этими эти вкуснее почему-то вот. четыре злака и вот эти обычные вот эти с шоколадом они потверже будут эти прям вообще-таки нежные рассыпчатые эти такие дебеленькие дубовники а вот дальше что мы делаем пробуем джем клубничный хорошо что здесь меда нету <смех> как бы поднадоело уже этот мед доставать оттуда так здесь открылось небольшое такое отверстие пробуем вот такой тот же у нас клубничный удобное такое Только маленькое отверстие покажу. видно видно все Джем вкусный, да, клубничный джем. М -м -м. С печенькой оно. Микстурка, забей. <-м -м -м> Микстуру эту я не хочу пить. Нет, <с -м -м -м> нет, -не -не. это надо выливать. Ну что, м -м -м. ну куда? вот такой энергетический батончик с лесными ягодами сейчас откроем попробуем такой Покажи. обалдеть вкусно mm -hmm. вот это вкусно возьми попробуй так идем дальше вот такой вот открываем 21 грамм такой же для себя решил может быть когда-нибудь я решу еще раз какой-нибудь меню другое заказать но почему-то пока нет такого желания потому что уже разочарование оно не стоит своих денег я отдал за него почти 700 гривен ну плюс еще доставка ну это реально не стоит мне кажется вот такой вот это ну Кофейный батончик, вот такие вот, как бы, да, такие спортивные мюсли, вот эти вот батончики. Поближе. Но он насыщенный, вкус кофейный очень в нем. Угу. Передаю дальше на дегустацию. Только, ну, не как угу. Дальше такой нугат фруц, фруктовый такой вот батончик ну, кофейный такой насыщенный да вкус? и ореховый угу. здесь такое тут в таком как бы кусочки фруктов здесь здесь угу. вот Опять вот это вот опять это, опять вот это вот оболочка какая-то непонятная. Напишите, кто знает, что это такое. Он ну, такое ощущение, как будто в, в какой-то бумаге. Но оно какое-то съедобное. Вот в польском было, помнишь угу, такое? Угу. Вот как тут. бумага, которая тает во рту. Да, ну вот, вот она штука такая. Ну да. Тоже же самое. На ощупь, как пенопласт. Да-да-да. Так. Ну ты Дальше. Такой тоже фруктовый, наверное, мармеладик. Это мармелад у нас такой. Фруктовый мармелад. Да. Мармелад? мармелад обычный такой вкусненький мармелад дальше это у нас шоколад 72 процента какао пишет Шоколад. Ну обычный. Вот это прям притерно сладкий. приторно сладкий. Ну как мармелад. Ну да. Ну как мармелад, да. Прошу. Мармелад по последней. Итак, смотрим, что у нас здесь как раз. Загляну, чуть-чуть попробую, посмотреть. Это что То есть еще нужно поставить, чтобы она постояла. Так, ну, потрендим чуть-чуть. В общем, я категорически не советую на меню номер 7, по крайней мере, тратить деньги и заказывать его. Ну, по Из этого мере, всего... Такие да, такие деньги. Из этого всего, да, вы только насладитесь вкусом печенья, которое реально вкусное. да, Какой-то шоколадки, вот это вот. Ну, всё, вот это, да, да, вот это вот все вкусное а, Вот эти два основных типа блюда Какой-то там мексиканский холодный салат Где я его не увидел вообще Никакого нет салата Я не, <губежит> не пойму вообще Разве это салат Тут вот кстати мы поотдавали Это все котам нашим Ты так оставил еще а вот. Короче Из этого всего съедобные только печенюхи Вот эти сладости да, Сыр ]ivertide. можно еще как бы есть. Ну, суп это уже, если на голодняках, на жестких таких, то это можно съесть тогда, вот этот горячую кружку эту. Ну, суп по вкусу как э, с манкой. Как будто добавлена манка да туда. Mm. Дело в том, что я читал, что где-то там какой-то, а, вот здесь вот, вот, здесь оказывается не мука, а здесь крахмал добавлен. <bondys breathing> так что... вот. значит, крахмал с водой. Так... По вкусу как сырой, сырое тесто. Это. Без соли и без сахара. На <связь> основные блюда да. Вы съели пагети, спагети. Да, да, да, никакого салата, какие-то рак ракушки, ракушки, да, у нас называют это ракушки, такие. и обычная даже паста, я это не назову, но там пишется, как спагетти. будто это паста а, с креветками, такое красивое название, и курицей, нифига. Нет, обычные спагетти, только, только, опять же, креветки на вкус, такие же, как и мясо. Так, а мне необходима ложечка еще. Будь добра, ложечку, ассистент, подайте. В общем, что хочу сказать, ребята, оно того не стоит. Этот сухпай мне не понравился. Разочаровали французы меня по поводу своего сухпая, я не знаю вообще. Наш по сравнению украинский с этим, это вообще небо и земля. Я почему-то думал, что... Короче, вот этот весь шоколад, он растворился. Шарики эти куда-то делись. Я не пойму, вы еще холодным надо было запаривать. Да нет. Если бы холодным, но вообще как-то вот, э, хлопья эти не размокли никак. Ну, в общем, все обычно. Я не скажу, что это не вкусно. Да, оно сладенькое. Да, есть можно. Но, тем не менее. Ну, не так, чтобы вкусно, да? <laughs> не по вкусу вкусно, но по сути вкусно. <laughs> ну, в общем, как-то вот так вот короче вот это все нормально класс вот это вот это вот это помойка это все фигня жесткая лютая фигня больше всего паштет фигня. да хотя бы паштет сделали нормальный так что вот так вот сухпай армии франции меню номер семь Дичь полная. Итак, друзья, я все сказал. Поддержите видео лайком. Подписывайтесь, кто не подписался. Пишите в комментариях, какие сухой э, мне выставить еще на обзор. Что заказать еще. Какой еще трэш заказать? Какой еще трэш, да. В общем, будем все пробовать. Берегите ваши желудки. Сегодня я свой гробил. Ради этого видео, ради вас. Спасибо, что со мной. Всем пока.